Снежные, ветреные, решила я сделать для своей кухни реставрацию старых, совершенно старых емкостей для сыпучих. Это когда-то мне в советские времена привезли с Риги набор, он был большой, было 6 больших емкостей и поменьше. Но сейчас они уже в таком виде, что видите, они даже и потемнели, почернели. И я решила, что надо их отреставрировать. Что ж, берем обычную губку. И я хочу покрыть их белой акриловой краской. Все несложно для того, чтобы убрать вот этот цвет емкости. Конечно, они очень яркие. И на первоначальном этапе загрунтовать старый цвет этих емкостей. Они уже потрескались, поломались когда-то, конечно. Часть я уж, конечно, выбросила. Хотела было пойти в фикс прайс. Думаю, я что-то новое куплю. Ну Но Зачем покупать? Вот Они очень практичные. Это, в двух вариантах. Вот как я показала, маленькие и большие. Попытаюсь привести их в соответствие и придать им новую жизнь. Вот у них уже и донышки не очень хорошие. Ну, все покрываю акриловой краской. Придется сделать это не в один слой. Видите, как оно грунтуется очень хорошо. Я думаю, что и снутри я пройдусь этой краской. Загрунтую и маленькую, и большие емкости. Баночки очень хорошо выкрасились акриловой краской. На два слоя я делала. Сейчас, в общем-то, рисунка не видно никакого. И я хочу, я добавляю в белую краску чуть-чуть сиреневого цвета и хочу пройтись по баночке. Вот таким образом, губочкой закрашиваю вот такой бледно сиреневый цвет ну, можно сказать даже и розовый уже обе баночки посмотрите какая получается милая баночка и цвет уже у нее <свят> совсем другой вот таким образом я хочу покрасить и потом уже буду декорировать вот эта баночка у меня вообще была плохенькая я ее тоже изнутри покрасила и обязательно покрашу внутри тоже акриловым лаком, чтобы можно было и мыть эту баночку. Хочу я на примере двух баночек вам покажу, потому что я делала не одной их. Много те, которые у меня оставались. Думаю, за один раз я все это буду делать, утомлять я вас не буду. Как неплохо получается. Баночки совершенно старые, вышедшие из обихода. Смотрите, какие они получились у меня, очень даже симпатичные. И дальше, когда они высохнут, я их буду декорировать и дальше. Конечно, я и крышечки тоже также покрашу, такой же цвет. Баночки высохли, отгрунтованные, очень такого приятного, бледно-розового цвета. Сделала вот такие наклеечки, разные под старину. Я их покрыла акриловым лаком чтобы они не стирались, я могу показать, как они выглядят. Вот, видите, какие разные всякие есть. Вот. И на эти баночки я даже пока не знаю, в чем что у меня будет в них храниться. Я вырезала и просто наклею их. Будут баночки под старину у меня. Такие, смотрите, как. Неплохо сядет картиночка сюда, наклеиваю это, я ПВА. Все очень просто. Так, вот и разравниваю. Эти наклеечки они имеются в интернете. В свободном доступе Пять без проблем. Их можно скачать. Ссылку я оставлю. И я сделаю еще вот такую маленькую наклейку с обратной стороны этой баночки по серединочке, так получается, сейчас я разровняю, чтобы она хорошо легла, и посмотрите как неплохо получилась баночка, видите, очень даже неплохо, и Примерно в таком же духе я сделала большую банку тоже. Видите как? Большая банка. Очень хорошо получилось. Даже тут помельчена клейка. Вот, а здесь побольше. И сейчас я хочу их действительно составить. Как будто бы это баночки у меня под старину. Сделают я таким образом. Я хочу пройтись по баночке, по уголочкам и по крышечке чуть-чуть вот таким вот сероватым цветом, как будто они такие старенькие, грязненькие, высохнет и будет такой эффект состарившейся, состарившейся грязной баночки. Вот, тоже так же по уголочкам пройдусь я, как будто бы это старая баночка надписи, потому что такие старинные да вот, пожалуй, все, прикрывшись крышечкой, будет такая очень милая баночка. Так точно же я сделаю большую банку, Прималюем их, как будто бы это старые банки. Так и действительно, это старые банки, которые я решила преобразовать более-менее такие сносные на вид, как можно из буквально ничего... Сделать что-то такое милое, интересное. Я обязательно покрою акриловым лаком, чтобы эту баночку можно было мыть. Я думаю, и у вас получится из самой простой незамысловатой баночки сделать что-то очень красивое. Ссылки, на... Ссылки я оставлю на этикеточке, чтобы вы могли пользоваться, если вам понравилось. В добрый путь! Делайте, украшайте свое жилище и радуйтесь жизни. Всего вам доброго. Вы были с любовью из моего домика в деревне.